Нет, это вам не маленькие мухи. Это большой кузнечик. Аж бедный принтер хрустит у нас. Ну давай, давай. Ну нет, судя по всему, ничего не получится. Нет, слишком большой. Ну, Геши. Ну. Ну давай, давай, давай, давай. Давай, вообще. 12 seconds later. Ну. Геша, она сейчас ускачет от тебя. Ну, вон она прыгнула уже. Давай быстрее. Давай как-то прояви свои охотничьи навыки. Ну, что такое? Сейчас она за, за шкаф опять убежит. Рано, рано. Клацаешь зубами, поймай сначала. <свы> прыгивает из его зубов. <свы> Геша, ну как тут, блин? <свы> В холостую клацает зубами. Ешь, ну как-то давай уже <свы> <свы> <свы> что это такое вообще? <свы> Она, видимо, во рту у него дернулась. Что, укусила тебя сранча Ты ее обходишь теперь ее? Не хочешь ловить больше? Все, потерял интерес, ушел. Охотничка нашелся.